Экопродукты. Папина лавка предназначена для людей, которые ценят здоровое питание. Мы поставляем экопродукты под заказ только от проверенных поставщиков. Послушайте отзывы наших покупателей. М -м -м. Это просто запах детства, реально. Я как человек, который родился и вырос в Воронеже, а теперь живет в Москве. Вот реально вам хочу сказать, что это просто запах и вкус детства. Это просто, когда вот такое супер-супер-супер натуральное, ты его не заменишь ничем другим, просто никакими заменительными вкусовыми ничем. Очень вкусно. А какое варенье вы пробовали? Из шишечек. Очень необычно. А как, как я человек, который любит экспериментировать, решил попробовать из шишечек. Очень мне понравилось. Нажимайте на кнопку заказать. Подписывайтесь на канал, мы рады всем. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.